Всем привет! Как и обещал, это вторая часть обзора Екатерининский парк. И в этом выпуске я буду разбирать планировки. Ну, планировки? Планировки? Планировки. Интересно? Поехали! Друзья! Я очень надеялся вторую часть обзора на Екатерининский парк снимать вместе с представителем от компании-застройщика, от компании Тен. но так и не добился от них обратной реакции. Кстати говоря, вы это все можете проследить в ленте у Паши Репина в инстаграме, там есть эта переписка где э, некий Евгений Арбузов пишет о том, что, э, мол, мой контакта знают все, поэтому обращайтесь. После чего мы, конечно же, попытались обратиться, но комментарии все были заблокированы, и мы так и не смогли обратиться. Но, тем не менее, я э, писал в компанию Тен, я писал в Инстаграм, мы отправляли письма э, с просьбой, выделить нам какого-то специалиста который смог бы рассказать о екатерининском парке кстати говоря я до сих пор надеюсь что они все-таки это сделают и мы снимем третью часть уже с представителем от а, компании тэн я считаю что это важно и нужно сделать для того чтобы а, жители города и потенциальные клиенты мы рождены, чтоб сказку сделать бы потенциальные покупатели Екатеринского парка смогли для себя составить полную картину и с разных сторон рассмотреть этот проект, который презентовался как уникальный, большой, интересный. Поэтому, ребята, пожалуйста, я еще раз к вам обращаюсь. Я всегда доступен. Напишите мне в Инстаграм, куда угодно, позвоните в офис. И давайте снимем с вами обзор. Но... Пожалуйста, один разочек. Но пока ТЭН отказывает нам в съемках, я разберу планировки квартир. Передо мной 6 вариантов трехкомнатных квартир. Вообще ТЭН заявляет, что там более 50 вариантов различных квартир. Передо мной сейчас 6, все трехкомнатные. И мы сейчас пробежимся по каждой и разберем плюсы и минусы. Что объединяет все эти трехкомнатные квартиры, да и вообще все остальные, которые есть на сайте у компании Тенда, Кстати говоря, не только у него, но и у остальных застройщиков. Практически все застройщики этим страдают. Почему-то у них у всех нарушен масштаб. Я не знаю, с чем это связано. Есть, конечно, подозрения, о которых я скажу чуть позже. О чем я говорю? Я говорю о нарушении масштаба. Если вы обратите внимание на планировки, посмотрите на них, то почему-то на всех... Мебель не соответствует реальному масштабу. Вот посмотрите на диваны, например. Это диваны для каких-то мини-путов. Понимаете? Для маленьких людей. Ну или для детей в крайнем случае. Таких в жизни не бывают диваны больше. Больше столы, глубже шкафы. Вот кухни везде нормальные. А все остальное какого-то уменьшенного масштаба. Мое подозрение следующее. Они это делают для того, чтобы покупатель увидел «О!» Вся мебель влезла нормально, берем. Но потом они сталкиваются с реальностью, когда купили квартиру и пытаются туда что-то впихнуть. Они а влазит. А почему? А потому что изначально был не тот масштаб. Мебель не соответствовала реальному размеру. Вот это вот первое, что бросается в глаза. Ну а сейчас я очень быстренько все вот эти вот шесть квартир, они все трехкомнатные от 74 до 142 метров мы вот по всем пробежимся и я постараюсь указать на плюсы и минусы чтобы вы покупая эту квартиру если вдруг вот так вот вам захочется обращали на это внимание и потом как то это исправляли в большинстве случаев все это исправить можно не везде но в большинстве можно итак первая квартира 74 квадратных метров Стоимость ее 8 миллионов 632 рубля. Смотрим. За эти деньги мне предлагают купить квартиру с комнатами площадью 10 и 12 квадратных метров. Это спальня. Вроде бы все ничего, но Екатеринский парк нам же презентуют как дома повышенной комфортности, даже бизнес-класса или к какому классу относится именно этот корпус. Мне предлагают купить коридор 8,5 квадратных метров. И если посчитать, сколько денег я заплачу за коридор, то получится почти миллион почти миллион вы заплатите за этот коридор. А зачем он вам нужен? Непонятно, что в нем делать. 8 с половиной квадратных метров, чтобы вы понимали, можно сделать квадрат 3 на 3 метра. Это получится холл. Красивый, большой, просторный холл. Согласитесь, это совсем другие впечатления от узкого, длинного коридора. А этот коридор у них напоминает, знаете, этот в... Поезде, вот это, по купе, когда ты идешь по узенькому коридору и двери, двери, двери. Вот здесь также коридор и двери, двери, двери, как в поезде. Ну хорошо, идем дальше. При входе есть прихожая, она почти 5 квадратных метров. И надо сказать, что это очень хорошо, это большой плюс. Тем более, что при ней есть гардероб. Это зачет. Далее, через коридор мы попадаем в кухню, которая 16 квадратных метров, и чуть дальше мы попадаем в гостиную, которая 12 квадратных метров. Мне не очень понятно, почему их нельзя объединить. Ну, например, если мы уберем вот эту перегородку, то мы уже сделаем большую комнату, которая увеличится ну, примерно так квадратов на 5 или на 4, и у нас станет комната ну, примерно там, 21 метр. А если в ее площадь еще присоединится площадь гостиной, то у нас получится э, кухня-гостиная общей площадью примерно э, 30 квадратных метров. А если мы еще и коридор сюда присоединим, то получится совсем хорошо. Ну то есть это уже то пространство, с которым можно хорошо работать. Тем более, что работать придется. Ну, Во-первых, такой диван не бывает такого размера, в реальных размерах он будет больше вот примерно вот такой ну то есть он увеличится раза в полтора я уже говорил, что диваны почему-то не очень маленькие ставят и придется с этим поработать. Дальше, здесь стоит обеденный стол, который прижат к стене нужно конечно же его отрывать и можно ставить посередине, тем более здесь есть два окна, есть куда посмотреть, ставьте э, стол отдельно и нужно будет увеличивать кухонный гарнитур потому что здесь он конечно катастрофически маленький ну сами посмотрите, здесь ну буквально э, 3,5 может быть метра, ну может быть 4 и на мой взгляд это маленькая кухня все-таки нужно чуточку побольше ее делать далее идем смотрим в санузел обратите внимание как стоит раковина и унитаз они буквально друг к друг другу плотничком прямо раз-два и вот без всякого зазора это неудобно с точки зрения эргономики то есть все-таки эргономику нужно изучать и вот это вот второй минус с которым я постоянно сталкиваюсь с, с любыми планировками от любых застройщиков это какое-то тотальное незнание эргономики или пренебрежение этой самой эргономикой то есть достаточно взять книгу по эргономике или просто загуглить и открыть любую страницу где показывается какое расстояние должно быть справа и слева от унитаза и мы тут же выясним что оно должно быть по 20 сантиметров видите где здесь эти 20 сантиметров Их здесь просто нет о чем это говорит это говорит о том что нам будет неудобно пользоваться сантехническими приборами Идем дальше. Ванна, она 3,8 квадратных метров. Ребята, это мало. Для эконом-класса нормально, там, где люди экономят на всем. Но для того уровня, который вы заявляете, это, конечно, маловато. Я считаю, что должно быть больше, и ванную нужно увеличить. Посмотрим, что из этого получится. Но фактически увеличить мы не можем сюда нику некуда увеличивать слева у нас виншахта, то есть мы не можем подвинуть эту стенку справа жилая комната за счет жилой комнаты мы тоже не можем увеличить понимаете все мы останемся вот в этих вот 38 квадратных метра что можно сделать можно увеличивать возможно в сторону коридора и за счет коридора спрямлять каким-то образом комнаты вот здесь вот видите вот у нас одна получилась вот вторая и вход организовывать через гостиную через маленький тамбур в одну комнату и вторую тогда да возможно получится увеличить ванную комнату что я и рекомендовал бы вам сделать кстати здесь в этой планировке я не увидел стиральной машины то есть ее нету ни в ванной ни э, в санузле вообще я не люблю ставить ванные стиралки но здесь поставить ее некуда хотя можно в гардероб в прихожую э, Правда, не очень это удобно будет через грязевую зону носить белье туда-обратно. Но, тем не менее, в принципе, можно. Потому что места в ванной просто банально нет. Ну, вот вам, пожалуйста, это а, планировка номер один. Ладно, и так сойдет. Вторая планировка. 74,7 квадратных метров, чуть побольше. Стоит она 8 миллионов 674 тысячи рубля. И что нам здесь предлагают? А здесь нам предлагают через прихожую ходить в санузел. Ребята, это дико неудобно. Это я вам авторитетно заявляю, потому что вы ходите через грязевую зону, причем не как-то бочком, обходя стороной, а прямо вот через самый эпицентр грязи, то есть где вы будете проходить и оставлять обувь, снимать одежду. Это очень неудобно, это приведет к тому, что все будут пользоваться большой ванной комнатой. Идем дальше и видим в прихожей, ну слава богу шкаф нашли куда поставить. Здесь нет конечно никакой гардеробной. Есть большой шкаф, но почему-то здесь появился какой-то столик с каким-то стульчиком. Это что, макияжный столик? Непонятно. Ну, может быть, консоль, а под ней пуфик, чтобы сесть и переодеть обувь. Окей, идем дальше и видим кухню 15 квадратных метров само по себе помещение 15 квадратных метров кухни это хорошо ну то есть это достаточно хороший приличный объем но как мы здесь видим очень странно расположены опять стол почему-то прижимают к стене там напротив какой-то огромный телевизор и при этом маленькая кухня то есть гарнитур сам по себе маленький его нужно делать конечно же больше нужно увеличивать потому что у нас не только холодильник раковины и плита у нас еще есть чайник кофемашина, тостер комбайн и много много много еще всего Ну, сходите на кухню и посмотрите конечно есть аскеты у кого мало возможно для них это пригодится но я так понимаю эта квартира как минимум для трех человек потому что есть спальня для родителей и есть а, детская комната то есть три человека правильно для троих вот такая вот кухня маловато потому что на семью все-таки мы э, привыкли готовить побольше. Идем дальше, видим ванную комнату, в которой э, все оборудование стоит, как на полках в Leroy Merlin. вот так вот, плотничком, вот так вот, коробочки, вот унитазы, унитазы, раковины, раковины, стиральные машины, ванной. Вот здесь также, смотрите, унитаз, стиралка, раковина, ванна, без всяческих зазоров, то есть, как этим пользоваться, я вообще не представляю, мало того, что это будет некрасиво, э, так это еще и неудобно, вот это все нужно пересматривать, причем они умудрились это сделать э, в 48 квадратных метров и я тут знаете вспоминаю слова которые на сайте утенна они написали так мы сломали шаблоны и сделали нечто особенное прямо в центре города ну реально я когда смотрю планировки у меня реально ломаются шаблоны и голова взрывается и я, и я все думаю что ну нельзя сделать хуже уже того что было но нет, можно, и получается, кстати, ТЭН не лидер в, в долбанутости планировок, есть еще поинтересней, но об этом позже. Дальше у нас есть две жилые комнаты, это спальни, одна спальня родителей, вторая детская, но про них ничего говорить не буду, в принципе всю мебель расположить можно, ну и слава богу. Самый большой минус заключается в том, что родительскую спальню мы не можем здесь организовать, вот как как нужно организовывать то есть спальня, гардероб, ванна, чтобы получить мастер-спальню. Здесь это сделать невозможно, потому что вход в ванну через коридор. А если мы их объединим, то получается мы перекроем вход и проход в остальные комнаты. Остальные комнаты это э, детская и гостиная. И еще одно странное решение, когда гостиная в гостиную мы идем через всю квартиру. Мы же будем постоянно ходить и перемещаться из кухни в гостиную, из гостиной в кухне. И здесь предлагается это делать через э, коридор, через все комнаты. Ну а если в комнате кто-то лежит, отдыхает, то есть мы будем идти, топать, там тапочками бренчать э, по ламинату и, э, или шоркать и мешать тем, кто отдыхает. Ну, в общем, это вообще нелогично. То есть люди, которые это делают, они понятия не имеют о главных принципах проектирования э, и работы с жилыми пространствами. Вообще я бы, конечно, объединял кухню и гостиную переносил гостиную бы вот в это помещение но тогда возникает масса проблем первое здесь конфигурация такая что совмещение этих двух пространств будет э, немножечко странно выглядеть потому что здесь есть вот такой вот выступ но в принципе это можно обыграть в дизайне вторая странная заключается в том что если мы объединяем эти два пространства то вход в ванную мы получаем именно из этого общего пространства а это значит что когда мы будем принимать душ, то нам нужно пробежать через кухню-гостиную в, в душ, например, да, или в туалет. То есть из спальни бежим, то есть нам надо вот через вот это общее пространство. Это неудобно и некомфортно, но такой не легкий дискомфорт. Вот а, с такими вопросами а, вы столкнетесь, приобретая эту квартиру. Хорошо или плохо, решайте сами. Я просто обозначаю а, вопросы, которые возникают лично у меня. Да, корома-то тесная. Уж, конечно, не царские палаты. Да <свят> конечно. все-таки отдельная квартира. Следующая квартира 99,5 квадратных метров стоимостью 10 миллионов 338 тысяч 867 рублей. 67 рублей, почему еще 43 копейки не добавили, то есть так, для полноты картины, есть, чтобы, ну округлили бы хоть что-ли что-то, ну, Так забавно конечно. А, итак, что они здесь сделали в 100 квадратных метрах? Заходя в квартиру мы попадаем в холл, так назвали прихожую. В прихожей стоит шкаф. Обращайте внимание на то, что когда вы поставите шкаф, вы превратите свою прихожую в узкий коридор. Вот это расстояние у вас будет максимум метра двадцать. Ну, представляете, что такое метра двадцать? Это коридор. Например, чтобы вы понимали, стандарт ширины коридоры в учреждениях в каких-либо метр сорок, полтора метра Понимаете? А у вас здесь метра двадцать. Понятно, что это не общественная какая-то контора, там, офис или учреждение. Понятно, что можно уже, но извините, я когда захожу к себе в квартиру, я хочу заходить в квартиру, в квартиру, а не в коридор понимаете а я захожу в какой-то узенький зажатенький вот в какое-то место мне кажется что люди которые покупают здесь квартиру они ну уж не совсем экономят деньги вот прям на всем на все мы наверное могли бы себе позволить но ну, там ли лишний метр или не знаю чтобы заходить в нормальную прихожую ну да бог с ним идем дальше дальше мы попадаем в холл вот этот холл это хорошо вот то что он здесь появился это гораздо лучше коридоров которые были в предыдущих вариантах Возможно, здесь удастся как-то эту историю поменять, куда-то переместить шкаф, но здесь нужно подумать. Ну, кстати, вот здесь есть какой-то гардероб, который предлагается, в который предлагается попадать через дополнительный еще коридор или тамбурочек какой-то, не очень понятно. Я бы на самом деле сделал вот из всего из этого так называемую мастер-спальню для родителей. То есть я как-нибудь вот здесь вот добавил стенку, поставил бы здесь дверь и превратил бы все это пространство в мастер-спальню. То есть получается жилая комната, ванна и личная гардероб родителей у нас остается еще одна жилая комната. Вероятно, это детская. Она 16 квадратных метров. Само по себе это здорово. 16 квадратных метров это хорошая просторная комната. Ну, конечно, это не 20 и не 30, но уже хорошо. 16, то есть это не 12, понимаете? да? То есть вот разница в 4 метра, ощущения разные. Ну и остается у нас кухня-гостиная, которая 27 квадратных метров. Спасибо большое, что не 16, как в предыдущих. Да? 27 квадратных метров. И при этом, обратите внимание, дивана опять маленький, но ну, ну не будет такого дивана, он будет больше, то есть вот, вот такого размера диван больше. Что у вас с масштабом? Я не знаю, там поправьте в компьютере ваши стандартные модели, я не знаю, или... А, ну хотя о чем это я? Это же делается специально, чтобы вы увидели, что все влазит. Окей, хорошо, кухня достаточно большая, стол я бы смещал, наверное, сюда. А к минусам я бы отнес э, ту ситуацию, что комната вытянутая и окно с торца. Получается, что кухня будет темной, когда вы будете стоять и готовить на этой кухне, вы будете спиной к окну и плюс сами будете отбрасывать тень на столешницу и будете, получается, при этом стоять спиной к тем, кто в зале. То есть вот сама по себе конфигурация не очень удобна. Все-таки лучше, может быть, рассмотреть э, некий остров. Но как только мы начнем рассматривать остров, у нас пропадет место и будет некуда поставить стол. Вот видите, сколько вопросов. Но здесь есть лоджия. Не знаю, можно ее утеплить, нельзя, может быть, можно утеплить, при этом оставить а, вот эту вот загородку с дверью при таком варианте можно утеплять и делать это э, как отдельное помещение. Тогда сюда можно будет утащить стол, а, в комнате останется диван, телевизор, а, большая кухня с острова, и зато кушать вы будете на лоджии, и если красивый вид, то будете любоваться городом. Вот так вот здорово. Останется еще один вопрос решить санузлом. Здесь нужно будет поставить душевую кабину, унитаз, раковину, чтобы это была и гостевая душевая и гостевой санузел и душевая для ребенка. Лучше ванну, конечно, для ребенка, но уж что влезет. Идем дальше. Я буду по возрастающей. 131,3 квадратных метра, 26 этаж из 26. Ребята, кто любит красивые виды, это ваш вариант. Стоит 16 миллионов 439 тысяч рублей. Тысяч. Спасибо, что без копеек. Смотрим. Ребята, за 16 с половиной миллионов вы приобретаете феерическое... Да ладно? Да ладно? Квартира, которая перед нами, очень необычной конфигурации. Начну со входа. Это прихожая, в которой малюсенький шкафчик. Даже шкафчик-то вы сюда не поставите, а забьете гвоздики в стену, ну или максимум красивые крючочки, на которых будут висеть куртки, польта и прочие шляпы, которые будут вас Раздражать, конечно же, потому что это визуальный мусор. Одежду нужно убирать, не должно ничего висеть вот так вот. Ну, максимум для гостей. Пришли, повесили, вечером забрали, ушли. Понимаете, да? Проходим дальше и видим, ну, слава богу, хоть есть небольшой гардероб. Правда, он назван кладовочкой. Но, наверное, потому что он очень маленький. Он такой маленький, что на самом деле он хорошо подойдет под расположение стиральной машины, уборочного инвентаря и хранение каких-то, ну, может быть, удочек и клюшек. Гардеробной назвать это нельзя. Остается вопрос: простите, а куда я буду верхнюю одежду вешать? Где здесь поставить шкаф? И вдоль этой стены не получится, мы обузим коридор. Убрать вот эту стенку нельзя она несущая, судя по плану, она толстая. Вот сюда места мало. Ну а куда? Куда тогда? Расскажите мне, пожалуйста, куда, черт возьми, за 16 с половиной миллионов я должен вешать свою куртку? Или предполагается, что люди здесь верхнюю одежду не носят? Очень странное решение, я бы вам сказал. Эту стену между общим пространством и коридором мы подвинуть, уменьшить не можем, потому что это несущая стена и вент-каналы. Вот видите, вот эти вот квадратики, это все вент-каналы, а в них еще и коммуникации идут. Эта стена образует э, пространство кухни-гостиной. Теперь посмотрим на это пространство кухни-гостиной. Ребята, ну, э, я не знаю, как это назвать. Это какая-то вытянутая кишка 28 квадратных метров шириной, 3 метра и длиной сколько получается? Семь, восемь? Это что такое вообще? Как не мебель поставить? Ну как-то-то поставили. Ну, мало того, что здесь выступы, смотрите, раз выступ, два выступ, три выступ, то есть у вас стена неровная, она вот такими выступами идет. Как это потом оформлять в интерьере не очень понятно. Даже кухонный гарнитур идет вот с таким заступом, он то есть неровной формы, это все будет выглядеть некрасиво. Он идет линейный. Опять линейное расположение кухни, это не всегда удобно, но да бог с ним. Но здесь, посмотрите, холодильник стоит где-то в углу. Кухонный гарнитур, смотрите вот сюда внимательно, он поджимает дверь. То есть кухонный гарнитур будет мешать открыться двери. Я уж не знаю, как в реале это будет построено, но судя по, судя по плану, выход на террасу ограничен. Или делайте, короче, кухонный гарнитур. Это как? Это не кризис, это Стол стоит, смотрите, как близко к стене его здесь прижали, вы сюда не залезете. Это значит, вам придется отодвинуть стол, ну просто, чтобы туда протиснуться. А как только вы его отодвигаете, это значит, что вы уплотняете его к кухонному гарнитуру, И вот здесь ходить будет затруднительно. Это что за планировка такая? Диван, во-первых, он маленький, то есть он не может быть шириной, глубиной точнее 60 сантиметров. Запомните, диван глубиной минимум 80, а нормальный диван метр, а здесь 60 сантиметров. Почему я так решил? Да потому что кухонный гарнитур глубиной всегда 60 сантиметров, всегда. А здесь они сопоставимы, видите? Это значит, диван будет вот такого размера. И что это такое? Я захожу в комнату и сразу же упираюсь в диван. А как телевизор смотреть? А вот так, вот смотри сюда. Зато есть две террасы. Две террасы 11 метров, 13 метров, которые вам, конечно, с радостью продадут. И вам останется любоваться городом с 26 этажа. Зато все видно. Вы рождены, чтоб сказку сделать остается три жилые комнаты 1 13 и 4 квадратных метра ну слава богу более-менее квадратной формы рядом с ней санузел в которой стиральная машина микро раковина какой-то унитаз зажатый опять в стену я не понимаю почему так делают вот это же просто дико неудобно дальше санузел шесть с половиной квадратных метров спасибо это хороший размер. Это правда хороший размер для ванной комнаты. Жилая комната 27 квадратных метров. Это здорово, но зачем? Когда кухня-столовая так нелепо сделана, может лучше туда было побольше квадратных метров отдать? Или в это место перенести кухню-гостиную и за счет коридора увеличить всю эту историю? Вот видите, вот эта жилая комната. Превратить ее в кухню-гостиную, и была бы она там не 27 квадратных метров, а была бы она там 35 квадратных метров, но это же было бы гораздо лучше, выход на террасу бы вот здесь вот сделали, а вот это все превратили бы в жилые комнаты, тогда было бы все нормально, логично и удобно, а сейчас вообще непонятно, что это такое, как этим пользоваться, вот этой вот колбасой вытянутой, вообще не знаю. Оставшаяся комната жилая, 18,9 квадратных метров, с выходом на балкон, есть кровать, напротив телевизора, ну куда же без него? зато в каждой комнате есть телевизор. Такое ощущение, что мы такие вот просто вот, без телевизора жить не можем. Всем надо, в каждую комнату. Ну, ну ладно. И шкаф Г-образной формы. Ну, с точки зрения дизайна, это убийство, конечно, вообще просто. Все, даже не хочу больше эту квартиру комментировать. Следующая трешка 142,5 квадратных метров, второй этаж из 9 этажей стоит 13 миллионов 405 тысяч рублей 887, опять копеек не добавили, надо подумать над копейками, вы теряете в прибыли друзья. Итак, квартира с серкером и с каким-то странным коридором. Если мы его заштрихуем, то увидим какая-то странная фигурка, которая будет напоминать, вот если вы в игры играли, тетрис, там вот сыпятся вот такие вот странные фигурки. Вот она здесь тоже, вот такая же. То есть Видимо, архитектор накануне поиграл, ему какая-то сложная комбинация выпала, и он что-то психанул тут, наверное. Прихожая, ребята, ну я считаю, это издевательство какое-то. Заходить! Прихожую шириной метр – это издевательство. Такого не должно быть. В хрущевках даже шире было. Вы что, это же квартира 140 метров? 140! И вы что, не могли нормальную прихожую сделать? Ну, я не знаю. А поменять ситуацию, наверное, не представляется возможным, потому что поставить шкаф больше некуда. А куда? Сюда? Сюда? Или сюда? Нету места, понимаете? То есть нужно все перелопачивать, чтобы сделать более-менее нормальную э, планировку, где можно было бы хранить всю вашу верхнюю одежду. Кстати, загляните в свой шкаф, померите, сколько он длиной. Прямо в погонных метров. И сравните с этим. Здесь 2 метра. Влезет у вас в 2 метра? Даже не 2, даже поменьше. Идем дальше. Холл 18 квадратных метров, но это не холл, это странная фигура какая-то, состоящая из трех прямоугольников. Все это 18 квадратных метров. Если вы разделите это на стоимость квадратных метров, вы получите стоимость ну, примерно полтора миллиона, может быть, больше, которые вы отдаете вот за эту странную фигуру. На мой взгляд, это очень странно. Справа жилая комната 29 квадратных метров, но тут ноу-коммент, no мебель расположена вообще прям как-то странно. Слева это кухня, но она же кухня-гостиная, опять этот маленький диван, то есть ребята научитесь рисовать нормальные диваны стол. Ну, слава Богу, что не к стене прижат. Спасибо. И кухня как-то в нишу зажата. Тоже очень странной формы. Не знаю, почему это так делается. Но возьмите вот так хотя бы вот нарисуйте. Вот тут остров вот так поставьте. Не знаю. Сюда стол вот так вот сделайте. Диван в обратную сторону разверните. Сюда телевизор повесьте. Ну, уже поинтереснее как-то станет. Ну, что это? Так вот эту стену можно вообще убрать на самом-то деле. Ну, то есть ну, ну, пусть как-то это объединится. Хоть пространство больше станет. Дальше идем у нас санузел 5 квадратных метров ну окей слева комната 28 справа 19 короче говоря комнаты большие планировка нелепая и вот того простора здесь же написано 140 квадратных метров вот того простора ощущаться не будет дело в том что чтобы ощущать простор это не просто большие комнаты это правильное зонирование, это правильное их расположение, это правильное выставление э, перегородок, э, это вход в квартиру, то есть когда мы заходим, мы уже должны воспринимать вот это самое пространство и то, что нас ждет, а мы заходим в какую-то коробку из-под холодильника, понимаете, ну так не должно быть. Короче говоря, надо здесь вот немножечко, нет, не немножечко, надо множечко здесь переигрывать. Последняя трешка в этом забеге обзорном. 145 квадратных метров, второй этаж из 9, 13 миллионов 657 тысяч рублей. Смотрим. Заходим в квартиру и попадаем в холл 16 квадратных метров. И он, о, слава тебе, господи квадратной формы посмотрите какая прелесть правда зачем-то к нему приляпали еще какой-то коридор с выходом к окну непонятно зачем но зато вы получаете дневной свет короче говоря это лучшее решение из всех по прихожей которые я видел в предыдущих квартирах и размер то такой хороший 16 квадратных метров это здорово правда я бы сделал немножко по-другому я бы вот этот санузел в который вход из прихожей все равно я бы сделал его примерно вот, наверное, вот таким. И вход вот отсюда. Увеличил бы прихожую, прям холл такой классный большой сделал. А может быть бы поставил вот как-нибудь так перегородку и внутри сделал бы гардеробную. То есть зайти, чтобы можно было в эту гардеробную. Или вот отсюда вход в гардеробную. Ну, в общем, надо покрутить и подумать идем дальше попадаем э, в коридор из этого коридора три жилые комнаты 16 19 и 24 с половиной квадратных метра вроде все логично и хорошо но ребята в 145 квадратных метрах конечно нужно искать возможность сделать спальню родителей э, так называемой мастер спальни чтобы была ванна гардероб и спальня, все за одной дверью, понимаете? Почему это важно? Это важно, чтобы сохранялась радость интимных отношений у родителей. А ведь это одно из, одна из важных вещей в совместной жизни, согласитесь. Секса у нас нет, мы категорически против этого. Ну, у кого нет детей, тем как бы все равно, а у кого есть дети, те понимают, о чем я говорю. Ну и остается кухня. 42 квадратных метра уже что-то такое хорошее, внушительное, с чем можно работать. А, правда, компоновку я бы, конечно, менял и делал по-другому. Но а, что имею в виду? То есть сейчас, обратите внимание, кухня длинная, вдоль всей стены. И когда мы за ней будем стоять и готовить, мы будем спиной к гостям и, и к домочадцам. А второй момент. На такой длинной кухне готовить неудобно. Просто бегать от одного края в другой, это утомительно, то есть гораздо лучше, когда кухня острова, то есть в двухлинейная, одна линейка, вторая, и вот мы буквально делая один шаг уже до всего дотягиваемся. Поэтому если такой вариант рассматривать, то наилучшее решение было бы, на мой взгляд, ставить кухню вот сюда с каким-то островом. Да? Во-первых, лучше освещается. Во-вторых, когда мы стоим готовим, мы видим весь зал, мы лицом ко всем. А В-третьих, можно собираться вокруг этого острова. Гости пришли, сели, кофе пьют, вы готовите, общаетесь. Можно семейных собирать, совместно что-то готовить, там, печенье, пиццу. Ну, то есть, понимаете, уже другой коннект идет, то есть другое качество общения. И вот это такие моменты тонкие которые в планировке проектировщик конечно же должен продумывать ну возможно застройщик когда делает планировки его главная задача просто нарезать этаж понимаете вот мы погружаемся глубже и продумываем вот все до мелочей, вплоть до того как будут перемещаться люди по квартире, когда они будут перемещаться, что они будут видеть что они будут при этом чувствовать какие действия совершать и так далее то есть планировка это целая Большая история, которая впоследствии будет оказывать влияние на, на нас и всех, кто будет жить в этом жилом пространстве. Так вот, я считаю, что кухню лучше располагать вот так, диванную мягкую группу располагать здесь, может телевизор вот сюда ставить, стол можем при этом оставить в той нише, в которой он находится. И тогда мы получаем гораздо более качественное пространство для жизни, для восприятия, для общения, чем оно есть изначально. Но в этой квартире я вижу гораздо больше потенциала, но просто потому, что она больше, 140, 145 квадратных метров. Хотя вот до этого была квартира 142, практически такая же, в ней, конечно, такого потенциала нет. Почему-то, потому что, ну, ну, просто потому что конфигурация другая. Друзья, если у вас квартира какая-то своя в другом жилом комплексе, а, не трешка, двушка или четырешка, или вообще дом, то не стоит отчаиваться. Во-первых, вы можете посмотреть и а, на примерах, на моих разборах вы можете для себя сделать какие-то выводы, что важно, и попробовать самостоятельно а, спроектировать, планировку потом с этой планировкой если что-то вас смущает не получилось вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией пожалуйста обращайтесь я с удовольствием всех консультирую стоит это абсолютно недорого поэтому welcome обращайтесь помимо этого конечно мы делаем дизайн-проекты замечательные дизайн-проекты с историей и рады будем вам сделать Интерьер индивидуального изготовления Как мы это делаем Об этом отдельная история и видео Но а на этом все Ставьте лайк, если понравилось Подписывайтесь на канал Жмите на колокольчик Всем пока Да пребудет с вами муза мы рождены, Разум дал, стальные руки приря, А вместо сердца пламенный водой. <звы>